Приветствую Международная ассоциация Независимых Инвесторов. Сегодня мы поговорим о таком э, финансовом показателе, как ROE, ну или мультипликатор, Return on Equity, дословно возврат на акционерный капитал. Использовать будем таблицу для быстрого фундаментального анализа. Если у вас еще нет такой таблицы, пройдите по ссылке и узнайте условия получения. Так вот, у каждой компании есть собственный капитал, который принадлежит акционерам через владение акциями. На каждую акцию приходится, естественно, часть этого капитала, но не рыночная стоимость, а так называемая реальная себестоимость. Таблица она есть, же был буквально по каждой компании рассчитана. И э, как раз показатель роя будет касаться именно вот этой вот части э, стоимости акции. Эту сумму также можно найти на сайтах с аналитикой, но ну, у нас здесь в общем все рассчитывается и есть. Так, другими словами роя это рентабельность собственного капитала ну как хорошо работает собственный капитал показатель финансовый рассчитывается таким образом делится чистая прибыль на акционерный капитал роя выражается в процентах этот показатель находится вот в этом столбце Выражается в процентах и может быть рассчитан для любой компании с положительной прибылью и положительным акционерным капиталом. Мы знаем, что бывают компании с отрицательной прибылью, это называется убытки, ну и отрицательный акционерный капитал. Убытки, понятно, это плохо, а если акционерный капитал в минусе, то... Роя рассчитывать нецелесообразно, но хорошо это или плохо мы рассмотрим в следующих видео. И зачем же нам нужен этот показатель? Что он нам говорит? Этот показатель э, говорит нам о работе компании в целом, то есть как налажено ее производство, интересен ли товар, как в целом взаимодействуют отделы этой компании. Тут, в принципе, показательно сравнить с банковским депозитом. Если, скажем, компания имеет показатель 5%, а банковский вклад, ну, допустим, там 7%, то большого смысла акционерам вкладывать в компанию деньги нет. Можно просто положить на депозит и получать большую прибыль. Вот. Но есть, конечно, вероятность того, что компания находится только в стадии развития, что дальше будет генерировать прибыль и поэтому показатель роя лучше бы всего смотреть в динамике как он увеличивается уменьшается что с ним происходит это можно сделать в закладке balance sheet. вот 57 строка рентабельность акционерного капитала роя здесь отчет по компании apple ну и давайте посмотрим так двенадцатом году 35 процентов 13 чуть меньше 29, затем снова в 14-35, потом еще выше 44, затем чуть снижение 36-36. И в 18-19 году серьезное снижение говорит о том, что э, акционерный капитал уменьшился, либо уменьшилась прибыль. То есть в целом, в целом компания стала чувствовать себя хуже, причем хуже как минимум в три раза. И здесь необходимо подключать еще дополнительные мультипликаторы, чтобы в целом узнать, что же такое произошло в компании. Но однозначно мы видим, что показатель очень сильно ухудшился, значит в компании дела стали идти намного хуже. Мы видим, что компания не очень интересна. Вообще компании... Очень много на рынке, перед нами индекс Russell 2000. Ну и чтобы, скажем, подобрать компанию и оценить одна компания лучше другой, как раз ROI-показатель и используем в том числе. Для того, чтобы выбрать лучшую компанию, естественно, нужно сравнить. По показателю ROI правильно сравнивать компании из одной сферы, так как этот показатель зависит от сферы деятельности компании. Например, традиционно низкий показатель, в сырьевых компаниях низкий показатель, в биотехнологических компаниях. Но тут он настолько различный, что в среднем он даже бывает отрицательный, этот показатель. Потому что некоторые компании показывают роя 200%, некоторые показывают минус 150%. Ну и вот в среднем по биотехнологиям он пока отрицательный. А, низкий показатель а, также в компаниях, которые занимаются коммунальным хозяйством, выше показатели РОЭ технологических, финансовых, ну и где-то посередине а, между ними ритейл. В любом случае правильно сравнивать компании одной сферы. Ну Давайте попробуем сравнить. Выберем любое направление, скажем, так, отсеем все остальные а, авиаперевозчики. так мы отфильтровали по сфере деятельности компании и теперь между ними можно сравнить в том числе и по этому показателю мы видим что он разница и 26 процентов у первой компании это очень хороший показатель просто очень очень здорово работает компания ну здесь конечно же нужно подкреплять и другими коэффициентами мы видим что не все они в порядке но из выбранных компаний, да, эта компания действительно лучшая, если даже рассматривать, скажем, 21 и 26, то это примерно где-то рядом, но ну, относительно других, которые там в два раза похуже. Ну, таким образом можно отбирать компании и к вопросу о том что э, показатель может быть высоким то есть так, даже не обоснованно высоким потому как э, авиаперевозки относятся ну, к транспорту и рой показатель здесь не может быть сильно высоким вот поэтому э, этот показатель может быть несколько вводить нас в заблуждение поэтому мы должны знать почему это происходит и допустим, компания 2-3 года несла убытки, Убытки, естественно, уменьшают акционерный капитал. И на третий или на четвертый год получает прибыль, ну, скажем, такую даже небольшую прибыль, но вместе с этим акционерный капитал уменьшен, прибыль в плюсе, и показатель роя может быть очень высоким. Поэтому здесь вот по этой компании, где показатель такой достаточно высокий, нужно посмотреть в динамике, что происходило. Может быть действительно какая-то разовая... Доходность была показана этой компанией, будет ли дальше неизвестно и лучше тогда, скажем, вложить свои деньги в ту компанию, которая постепенно наращивает показатель ROI, скажем, в прошлом году было там 20%, в этом году 21% и так далее, нежели компания, у которой, скажем, коэффициент был 5, 7, 3 и потом 26%. Да, то есть та компания, которая постепенно растет по показателю роя, она, конечно, больше привлекательна, чем нежели та, которая скачкообразна. Здесь нужно смотреть и на другие мультипликаторы. Так, второй вариант необоснованно высокого показателя роя – это избыточные долги. Так как долги, они уменьшают собственный капитал. Формула здесь простая – активы минус долги получаем собственный капитал. И от этого коэффициент роя, естественно, растет, потому что мы чистую прибыль делим на акционерный капитал и получаем этот показатель. Распространенный случай, когда компания берет долг на выкуп, допустим, собственных акций, и таким образом увеличиваются долги, уменьшается собственный капитал, показатель роя растет, уменьшается количество акций, прибыль на акцию растет потому что акции становится меньше а чистая прибыль она остается неизменной вот и все это необходимо... можно заметить по э, отчету по финансовым показателям компании вот. лучше когда компания конечно берет долг на увеличение активов и э, в этом случае акционерный капитал тоже больше и тогда соответственно растет и рентабельность акционерного капитала вот вот таков показатель ROE. Лучше, опять же, его использовать с другими коэффициентами. такими набор коэффициентов он очень велик. И, допустим, в нашей таблице он сбалансирован. Ну и, конечно же, здесь выставляются баллы, что тоже облегчает как раз понимание, что происходит в компании. Ну и благодаря тому, что есть отчеты, можно посмотреть в динамике. Ну что ж, выбирайте компании осознанно, опирайтесь на факты и удачных вам сделок.